Хоронили, у него есть байбека он нажимает его, Виха там под шраудом мимо бегает В это время разрушает еще одну тир-4, остается он просто работа патрон. Идет исполнение, команды Лайон скидывается, Метер Хаммер, но не точно Исфо, копы, Виханскин, они все бьют трон, разворачивают, чтобы героев помять немного Наверное, это не очень нужно сейчас, ставится магнитик филд, это неприятно Но сквозь него пробивать трудно, очень разрушили уже некропоса. байбек у него нет, Исфо бьет, его бьет просто Аркмордон, Стэмперс Даббл ну как же магнитный Филд защищает сейчас Санрей прожечь соперника, магнитный Филд заканчивается, Трон заканчивается тоже и немножко пару ударов еще один Филд, еще один Филд. они не могут пробить Трон, теряются потихонечку герои, добить, добить ФНГ, бьет Морфига, нет, можно байбек просто ФНГ нужно призывать и добить, добить, ну кем герои умирают у команды Лайн Шторм уже после байбека погиб Мор прыгает, добивает Трон, опять Филд, Нигма, Трон не умирает, они не могут его разрушить, это защита Трона товарища, Миракла, они не смогли, они не смогли, они не смогли, Фурион прилетит, там опять Филд, там опять Филд, Исфо, ты стан получаешь, Исфо, Митерхаммер, он не может пробить трон, трон жив, команда Лайтс мертва, вся команда Лайнс мертва, ультракилл от Нигма, Миракл.